То есть здания, построенные с комнатами безопасности, они уже по-настоящему всей смостойки. Здания вот в этот промежуточный период с 82-го условно до 95 -го года, э -э, видимо, они несколько прочнее, чем здания, построенные до, до этого. Однако все еще знак вопроса, и они каждое индивидуальное нуждается в серьезной проверке.